В эфире Универньюз. Самые актуальные новости нашей республики. С тобой снова я, Мутугулина Гульфия. Смотри сегодня. Владимир Путин посетил Казанский федеральный университет. Президент России на студенческом форуме Вместе и вперед. Президент России Владимир Путин ознакомился с возможностями медицинского кластера КФУ. Каково его мнение об увиденном, мы расскажем прямо сейчас. В рамках рабочего визита в столицу Татарстана президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Казанский федеральный университет. В частности, глава государства осмотрел медицинский кластер ВУЗа, Институт фундаментальной медицины и биологии и инжиниринговый центр медицинской науки КФУ. Также в рамках визита Владимиру Путину продемонстрировали возможности центра симуляционного и имитационного обучения студентов, где производятся медицинские роботы-симуляторы для отработки навыков медицинских манипуляций. А далее президент открыл заседание в формате телемоста студентами федеральных вузов, в том числе Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов. Рассказать о позитивном опыте своих вузов получили возможность все участники телемоста. Оказалось, что наиболее яркие перспективы студенты федеральных и ведущих государственных вузов видят в установлении прямых контактов с работодателями, развитие онлайн-образования и повышение уровня открытости коммуникации между вузами и их студенческими сообществами как внутри России, так и за границей». В науке тема мобильности очень актуальна. Мы должны обмениваться опытом, мы должны посылать своих студентов из за рубеж, и по России. Я не был исключением. Я закончил аспирантуру Туринского университета в Италии, получил степень PhD и вернулся в свой родной университет. Но вернулся я прежде всего потому, что дома меня ждала современная лаборатория, оборудованная по последнему слову техники. И я сам вернулся тоже не с пустыми руками. Я... Привез с собой новые контакты, новые компетенции, с которыми сейчас делюсь э, со своими молодыми коллегами. И как отметил ректор МГУ, образование в России ярко отличает фундаментальный подход, который, без сомнения, можно назвать сильным, что отлично подтверждает предложение разработки, например, ребята из Санкт-Петербургского государственного университета. Получил свой диплом. Я увидел, что в него была внесена информация о том, кто из преподавателей читал тельные лекции, где я приходил практику и стажировку. Однако этот диплом изменился еще и за счет того, что в него был добавлен такой уникальный элемент, как QR-код. Сегодня при помощи своего смартфона, просканируя вот этот замечательный и очень небольшой код, любой работодатель может получить доступ к портфолио студента, к электронной копии его диплома. Далее студенты федеральных вузов обсудили с Владимиром Путиным детали академической мобильности. По словам президента, федеральные университеты создают тот уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования, чтобы выпускники могли успешно начать карьеру и реализовать свой потенциал. У присутствующих на встрече студентов нашлось немало вопросов на тему трудоустройства и академической мобильности. Не стоит забывать, что академическая мобильность и будущая карьера каждого выпускника взаимосвязаны друг с другом. Наш университет... Также богат опытом по взаимодействию с университетом города Каназава и Институтом химических и физических исследований Рикен в Токио и Егакаме. 25 лет сотрудничества нашего университета с Японией позволило нам выиграть грант правительства этой страны по программе подготовки лидеров будущего. И уже в следующем году мы будем отправлять в Японию 70 наших студентов и принимать 100 студентов японских университетов. Очень важно, чтобы и министерство поддерживало вот эту совершенно, на мой взгляд, очень важную составляющую современного образования. И руководители, руководители вузов тоже имели в виду, что от этого не страдает сам университет, если студенты или, или аспиранты на какое-то время перебираются в другие вузы. Действительно, с момента получения федерального статуса Казанский университет показал настоящий рывок в своем развитии. Это ярко проявляется и в качестве научных исследований и образовательных программ, и повышение репутации выпускников среди работодателей в активизации контактов с реальным сектором экономики как внутри региона, так и далеко за его пределами. То же самое отметил и глава государства.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 Лучшим студенческим телеканалом стал студенческий телеканал Универ ТВ. Встречайте его представителей. Анна Глазунова, Диана Шилова, Радик Сакидулин и Роман Полянсков. Молодцы. Награда нашла героя. Ну что? Наш с вами фирменный. Зачем? Молодцы. Ура! Давайте вместе для общего. И вот. Еще фотографии, давайте делаем селфи. А, ты селфи хотел селфи -миссию. сделать? Идите сюда. Давай, давай, бегом. Это же медийщики, вы же сами понимаете. Конечно. Ребят, да у вас самая масстабная селфи похожее на нашем сегодняшнем празднике получается. Улыбайтесь, друзья, вы в кадре. С 24 по 25 января в Казани проходит всероссийский образовательный фонд студенческих клубов. Вместе вперед! Прямо сейчас до дня в теорении проходит торжественное празднование Дня студента. Наш телеканал УТБ был признан лучшим студенческим телеканалом России! Международная ассоциация студенческого телевидения наградила нашу команду за конкурс на лучший медиа-центр среди вузов России в номинации «Лучший студенческий телеканал». Нашей команде вручили статуэтку и подарок компании «Окно ТВ» партнера «Маст». В течение месяца будет создан студенческий телеканал, где будут транслироваться материалы всех наших членов ассоциации. Этот канал будет транслироваться на территории всей России, так что пальцы вверх! В форуме принимали участие более 5000 студентов из 38 регионов России. Основной целью форума, приуроченного ко Дню Российского Студенчества, является продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране. На протяжении нескольких дней лидеры объединения получали новые знания, делились опытом и посещали интерактивные встречи с представителями различных сфер деятельности. 25 января для участников событий организовали праздничный концерт, посвященный Дню Российского Студенчества. Подарком для молодых людей стало, выступление певицы Юлианы Карауловой и группы «Бандерас». Перед собравшимися также выступила группа «Звери». Участие в мероприятии принял и президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства специально прибыл на форм студенческих клубов «Вместе вперед» в Татнефть-арену, чтобы поздравить всех студентов страны с профессиональным праздником. Успехов в учебе и в будущей вашей жизни.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 успешным поколением. Я искренне вам этого желаю. Организаторами всероссийского образовательного форума студенческих клубов «Вместе вперед» выступили Федеральное агентство по делам молодежи и правительства Республики Татарстан. Мероприятие проходило при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Диана Шилова, Радик Загидулин, Универ На сегодня у меня все. Одевайтесь теплее и берегите себя. Пока-пока!